Всем привет! Меня зовут Михаил Непомнящий, и в этом видео я покажу, как можно быстро сделать свой первый сайт без программирования. Мы попробуем ложиться в полчаса, и будем делать нечто похожее на а, вот такую страничку. Мы будем использовать бесплатный хостинг, мы будем использовать бесплатный домен и платформу, которая называется WordPress. Это будет больше, наверное, мастер-класс, нежели подробные-подробные объяснения. Но так или иначе... Повторить за мной вполне реально, чтобы сделать вот это подобное. Мы не будем стараться воспроизвести этот сайт ну, прямо вот так вот один в один, но что-то похожее постараемся а, сделать в рамках этого видео. Я буду использовать бесплатный хостинг от а, компании Biget. Не во всех странах он доступен, поэтому если в вашей стране он недоступен, поищите по запросу free хостинг что-нибудь другое. Для тех, у кого BigGet доступен, здесь на главной странице есть раздел free хостинг. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести имя, фамилию, соответственно, и отчество, ввести свой мобильный телефон, поставить галочку, что ознакомлен. На мобильный телефон придет уведомление с логином и паролем для входа в админскую Панель. Соответственно, после того, как мы попадем в админскую панель, мы будем видеть нечто похожее вот на вот эту всю историю. Подробно разбирать не будем, нас интересует сейчас э, вот этот раздел «Установка системы управления». У нас доступен некий один бесплатный домен, вот он э, здесь сразу обозначен, и мы на него можем развернуть, э, собственно говоря, сайт. Идем в раздел «CMS установка систем управления». Здесь много различных платформ для работы предлагается. Мы возьмем, которая является самой популярной на сегодняшний день. Она называется WordPress. Соответственно, выбираем сайт, если вдруг у нас их несколько, но это уже на платных тарифах скорее, на бесплатном он один по умолчанию. Вводим какое-то имя сайта, оно может остаться по умолчанию. Нам важно ввести сюда логин и пароль администратора. Они нам понадобятся в дальнейшем для работы над сайтом. Соответственно, ну, желательно их запомнить. E-mail e администратора нужно для того, чтобы в случае утери логина или пароля можно было бы быстро восстановить по электронной почте забытые учетные данные. И, собственно, все. По кнопке «Установить» мы на бесплатном хостинге устанавливаем бесплатную, опять же, платформу для создания сайтов. CMS — это система управления содержимым сайта. Content Management Systems, и у меня уже было всплывающее окно о том, что э, сайт у меня благополучно установлен. По нажатию на кнопочку я могу перейти на этот сайт, и вот так вот он у меня из коробки выглядит. В зависимости от времени, когда вы будете воспроизводить всю эту историю, внешний вид может меняться. WordPress каждый год выпускает новые темы. На самом деле уже сейчас есть тема, которая называется 2021. Но по умолчанию пока что вот именно на этом хостинге у меня установилась тема 2020 года. Итак, у нас есть сайт. Как бы нам с ним работать? У нас здесь на главной страничке есть кнопочка «Войти». Мы можем воспользоваться ей, либо в адресной строке к адресу сайта, мы, у вас имя будет, соответственно, другое, добавляем слэшек wp-admin. Это адрес админской панели. Перед тем, как туда попасть, нас система попросит, соответственно, авторизоваться. Мы должны будем ввести логин и пароль, те самые, которые придумали в момент установки всей этой истории. Это не, то, не тот логин и пароль, который мы делали при, получили при регистрации на хостинге. Нет, это те, которые мы при установке набирали сами вручную. Вот так эта штука выглядит. Мы частично ее рассмотрим. Она уже просит нас обновиться. Давайте сразу обновимся. На хостинге, по крайней мере на бесплатном тарифе, установилась не самая свежая версия WordPress. А, он предлагает нам обновиться до самой актуальной. В принципе, хорошая практика держать свои инструменты актуальными к сегодняшнему дню. WordPress обновился, и первое, что мы сделаем, мы пойдем в раздел «Внешний вид темы». И посмотрим, что у нас доступно по умолчанию h 4 темы. Причем все они хотят обновляться. На самом деле мы сейчас сильно заморачиваться этим не будем. Мы все равно хотим добавить новую тему ту самую, которая вот, вот таким образом может выглядеть. На самом деле, бесплатных тем на WordPress очень много. Они выглядят по-разному, под разные цели. В данном случае я предполагаю, что у меня что-то вроде новостного или блогового сайта будет. Я иду, соответственно, в внешний вид темы, нажимаю на кнопку ⁇ Добавить ⁇ Тем самым я хочу добавить новую тему. И мне по поиску нужно что-то найти. Естественно, я знаю имя темы, которая меня интересует. Она называется magazine power я вбиваю в поиск и нахожу ее в принципе по картинке я уже понимаю что это она по кнопке установить я инициирую такую штуку что сам сайт знает откуда взять файлы он их скачивает на наш хостинг и после этого мне достаточно нажать на кнопку активировать чтобы у меня эта тема использовалась на моем сайте он сразу предлагает дополнительным уведомлением, предлагает поставить некий дополнительный плагин. Он считает, что этот плагин поможет мне работать с сайтом. Чаще всего нужно перейти по ссылке «Begin installing plugin» и установить все плагины, которые нам рекомендуются. Но не всегда так бывает. В частности, в этой теме, которую я только что установил, предполагается плагин, который на самом деле нам не нужен. Поэтому, чтобы мне надпись не появлялась, я нажимаю на «Dismiss this notice». А другая штука, меня приветствует сама тема, говорит, давай начнем работать. И он перебрасывает меня на страничку, которая находится, опять же, в меню «Внешний вид», «Magazine Power Info». Здесь есть ряд вкладок, на самом деле, из того, что нам здесь интересно по факту, это «View Demo». По ссылке «View Demo» мы как раз можем перейти на вот, вот этот сайт и посмотреть, как вот это все дело может выглядеть. Кроме того, здесь есть ссылка на документацию, то есть, если вдруг мы запутались, как получить именно тот вариант, который мы хотим, собственно говоря, в итоге реализовать, то мы идем в документацию и прям постранично изучаем, что здесь написано, и здесь прям с картинками, с примерами описывается, как можно получить итоговый результат. Но мы, в принципе, воспроизведем это с вами все пошагово. Как выглядит наш сайт сейчас? Всегда кликнув на домик в правом верхнем углу, мы можем перейти на сайт. С зажатым контролом я это делаю, чтобы у меня в соседней вкладке открылось. И сайт выглядит совершенно не похожим на то, что мы видели на демо-сайте. Ну, разумеется, встает вопрос, как это можно добиться. Но давайте поэтапно. У меня при установке... Есть так называемый пример страницы, это одна страница, которая по умолчанию добавляется всегда. И на главной странице я вижу некую запись, которая называется «Пример мир. «Привет, мир». Так бывает, в общем-то, как правило, при любой установке WordPress. Мне нужен некий демо-материал, чтобы в дальнейшем я мог, используя демо-материал, попробовать перевести сайт вот к такому виду, потому что здесь есть контент. Если я как разработчик, не как владелец сайта, хочу на заказ сделать сайт, то мне как раз нужен какой-то демо-контент, чтобы просто наполнить сайт, показать заказчику, что вот твой сайт будет выглядеть так. Используй картинки, используй свой уникальный материал, и, что называется, будет тебе красивый сайт, которым ты сможешь воспользоваться. Поэтому давайте наполним этот сайт какими-то материалами. Мы пойдем в раздел записи, ответственно в меню записи. В записях мы увидим, что у нас вот она, наша единственная запись есть. И по кнопке «Добавить новую» мы можем добавлять, соответственно, новые записи. Здесь у нас открывается некий редактор, который предлагает нам некий гайд, чтобы с ним познакомиться. Мы толком не будем это сделать. Я покажу просто в первом приближении, что нас ждет. Нам нужно будет добавлять заголовок для каждой записи, какой-то текст. Для нашей записи это может быть текст, картинки так называемые блоки. Здесь будут плюсики, либо здесь мы будем добавлять блоки по плюсикам, либо в правом верхнем углу синяя кнопка «Добавить блок», опять же, кнопка с плюсиком. Соответственно, блок может представлять из себя как текст, так и картинку, так и на самом деле очень много чего еще. Ну, давайте, раз мы будем воспроизводить всю эту историю, не будем сильно ничего выдумывать, мы будем отсюда контент потихоньку забирать. В данном случае мне нужен какой-то заголовок, я его вставляю, мне нужен какой-то текст, вставляю, и мне нужна картинка. На самом деле, с точки зрения наполнения контента, вот эта основная часть вроде бы казалась, но у нас еще есть различные настройки для записи, которые мы делаем. Настройки мы переходим в блок справа. Здесь, соответственно, есть настройки того блока, который мы выбрали в данном случае. Сейчас они у меня только текстовые. Либо есть настройки записи. Вкладка так и называется «Запись». И здесь мы самые разные штуки можем сделать. Нас интересует сейчас в первую очередь это рубрики. По умолчанию при установке сайта есть одна рубрика. Она называется «Без рубрики», как ни странно. А, допустим, мы добавим рубрику и назовем ее «Бизнес». Скажем «Добавить новую рубрику». В дальнейшем мы, может быть, захотим использовать что-нибудь еще, поэтому я сразу еще несколько рубрик добавлю, но не буду ставить сейчас галочки, чтобы не использовать их. Допустим, три рубрики мне пока что будет достаточно. Статья, каждая будет принадлежать какой-то рубрике. И мне нужно некое изображение записи, то самое, которое будет отображаться и на странице записи, и на главной странице тоже. Я нажимаю на кнопку «Установить запись», и мне предлагается перетащить файлы. Здесь есть две вкладки. Одна для загрузки файлов, если я хочу что-то новое, другая, так называемая библиотека файлов. Если я ранее что-то загрузил, я могу использовать второй раз. У меня заготовлено небольшое количество картиночек. Как раз с демо-примера я их благополучно экспроприировал, и будем их тоже в наших постах использовать. Соответственно, картинка 1, опубликовываем. Дважды нужно нажать большую синюю кнопку «Опубликовать», и после чего у нас есть ссылка на просмотр записи. А наша запись выглядит вот таким вот образом сейчас. Это на странице самой записи. На главной странице пока что она выглядит вот так вот. Хорошо, добавление новых записей можно начинать прямо отсюда, когда мы авторизованы под администратором, у нас есть меню сверху. Всегда и по кнопку «Добавить» мы можем выбрать запись и делать все то же самое, что мы делали только что. Соответственно, нам нужна новая запись какая-то. Берем заголовок. Берем текст. И точно так же нам нужно добавить рубрику. Нам нужно добавить изображение для нашей записи. И синяя кнопка «Установить изображение записи». Опубликовать по большой синей кнопке сверху. Смотрим, что это именно то, что мы хотим. Да, похоже на правду. Если нам нужно что-то отредактировать, не нравится нам внешний вид, у нас есть кнопка для редактирования снизу, edit, и кнопка редактировать запись сверху. Всегда мы можем это э, дело э, продолжить редактировать. Вернемся по кнопке WordPress обратно на страницы записей, добавим еще запись, ну и таким образом добавим еще э, несколько записей. Я не буду, наверное, это делать под э, диктовку, просто добавлю. Это будет достаточно быстро происходить. Итого у нас на сайте есть 5 записей из картинок. Я думаю, для начала работы нам этого вполне будет достаточно. Запись «Привет, мир!» я думаю, что мы вполне можем теперь удалить. Соответственно, находясь на записях, и здесь просто кнопочка красная «Удалить». Вот и все. Тестовой записи нет. Нам нужно сделать несколько вещей. Нам нужно добавить новую страницу также. На самом деле интерфейс добавления страниц он ничем не отличается от интерфейса добавления записей. Все то же самое, только у нас в меню, соответственно, справа есть также будет редактирование блоков, но вместо редактирования записи — редактирование страницы. Здесь просто несколько другой набор сущностей, которые мы можем использовать. На самом деле основное, что нам нужно сделать, нам даже не понадобится картинка, нам нужно изменить атрибуты страницы для специального шаблона, который называется «front page». Дело в том, что именно эта тема, у нее для главной страницы предполагается вот конкретный шаблон. Здесь от темы может быть очень много нюансов. В теме может быть как один шаблон страницы, так и с десяток. В данном случае с каждой конкретной новой темой приходится разбираться отдельно. Ну, как правило, в хороших темах, как платных, так и бесплатных, обычно есть документация, и разобраться несложно. Нам не нужно никакое содержимое этой страницы. Нам просто нужно ее название. Допустим, я назову ее просто главное. И после этого опубликую ее. Пример страницы я тоже просто возьму и удалю. Если мы вернемся на сам сайт, мы увидим в меню, у нас появилось, появился новый пункт «Главная». При этом еще есть «Home». Мы эту штуку починим. Сейчас нам нужно настроить наш сайт, чтобы главная страница была не такой, как она есть сейчас. Для этого мы пойдем в меню «Настроить». И здесь у нас будет большой набор самых разных настроек. Какие-то настройки типичны для абсолютно любой темы WordPress. Например, свойства сайта, цвета, фоновое изображения, меню, виджеты, настройки главной страницы, дополнительные стили. Они, как правило, есть всегда. Иногда они, бывают куда-то еще дополнительно прячутся, но, как правило, они есть всегда. У этой темы есть еще свой пункт, называется «Zim». Options, и здесь самые разные настройки для самых разных мест на странице. Где-то мы можем встретить вот такие карандашики, которые позволяют, кликнув на них, попасть в нужное место для редактирования. Например, мы попали в пространство, где могли бы с вами изменить название вот это для сайта, его описание, по-хорошему, конечно, они должны быть уникальны для конкретного сайта. Вот, Опять же... Это решает обычный не разработчик, это решает заказчик сайта, поэтому в данном случае я оставлю как есть. А здесь же мы можем добавить логотип, и логотип может заменить нам вот этот текст. А, логотип. Я возьму тот же, который опять же был в демо-материалах, загружу его и кадрирую. И я не хочу, чтобы у меня здесь были надписи. Хотя, на самом деле, я могу и так оставить. Для этого я иду в ZimOption, Option и снимаю чекбоксы. Uh, uh, show site, title, show tagline. Это как раз название и описание сайта. Все, их больше нет. Если бы они мне нужны были, я всегда могу их вернуть. Здесь же также есть показывать дату, Тикер новостей это в принципе то, что вот мы сверху видим. Вот новости здесь бегают туда-сюда. Вот они, вот она дата. Если они нам не нужны, мы точно так же можем их совершенно приспокойненько скрыть. Дополнительно, если мы создадим вручную меню социальных иконок, мы можем его также показывать, либо еще можем сделать меню наш вот это таким образом, чтобы оно у нас скроллилось, то есть оно бы прилипало к верху экрана. То есть просто по чекбоксу это можно сделать. Нажмем «Опубликовать». Это то, что мы сейчас сделали, был такой режим просмотра. Пока мы не нажали на кнопку «Опубликовать», никакие изменения не вступали в силу. Сейчас мы добавили ряд изменений, и у нас уже нету верхней шапки, зато есть логотип. Здесь мы видели баннер. Вот он. Как добавить его? Здесь в настройках у нас есть раздел виджеты. К сожалению, в этой теме в меню виджетов мы видим только два виджета. На самом деле, точнее, это не сами виджеты, это области для виджетов. То есть места, куда мы можем виджеты добавлять. На самом деле в этой теме этих мест намного больше, но мы даже видим, что 9 других областей, но ну, по какой-то причине они здесь не отображаются. Мы видим, что здесь есть некий Primary Sidebuyer и Header Write Widgetaria. Сайдбар, вот он, с краю, здесь есть три виджета, свежие комментарии, свежие записи и поиск. Мы можем зайти и откорректировать это, а можем зайти в другой в другую область, вот сюда, как раз можем добавить какой-то виджет. По большому счету нам нужна картинка. Я нажимаю на кнопку «Добавить виджет», ищу здесь изображение, добавляю изображение. Просто перетаскивая его с компьютером, добавляю к виджету и здесь также есть пункт «Ссылка на». То есть у меня может быть просто информационная картинка, но это может быть и баннер. То есть, соответственно, здесь я могу какой-то адрес указать, куда, соответственно, этот баннер будет вести. Это может быть как ссылка на моем сайте, на какой-то раздел, а может быть как и ссылка на другой сайт, например, на Google.com. Готово. Мы видим, что баннер появился. Баннер появился. Нажимаем, а единственное, он слишком маленький, он слишком маленький. Давайте посмотрим, как это можно починить. Идем в «Редактировать изображение». И здесь у нас есть различные настройки, в том числе здесь есть размер. И он выбрал по умолчанию некий средний размер. И поэтому у меня картинка получилась маленькая. Я говорю, нет, я хочу полный размер. да, мне, пожалуйста, полный, который изначально в этой картинке предполагался. И в таком случае, вот у меня баннер уже больше похож на баннер. Опять же, я всю эту историю публикую, обновляю главную страницу вижу, что да, баннер у меня здесь есть. Следующая вещь, которую нам нужно сделать, это настроить нашу главную страницу. Для главной страницы доступно две опции. Это либо последние записи, то есть просто вот так вот, как сейчас есть, списочком выводятся записи с картинками и кнопками читать дальше, либо я могу выбрать какую-то статическую страницу. Статическая страница предполагает, что на ней может быть что угодно. То есть я могу туда написать что угодно, вставить что угодно. То есть выглядит она может как угодно. И для этого я сделал уже страницу, которую назвал главная. Она у меня пока что пустая. Собственно, выглядит она вот, такая. Выглядит она вот так вот. Он говорит, что по-хорошему... Для работы с этой страницей мне нужно проделать вот такие-то операции. По сути, он говорит, добавьте виджеты в такой-то области. Мы сейчас до этого тоже доберемся. Дополнительно он предлагает мне отдельно страницу записей создать. Но ну, давайте мы создадим новую страницу. Назовем ее просто «Блок». У нас добавятся страница, страницы. И на этой странице будет ровно такой же список записей, который мы сейчас видели на главной странице. Ну, вдруг мы решим, что такая нам тоже нужна. Нажимаем «Опубликовать» и по крестику выходим из этого меню. Здесь начинается самое интересное. Мы сломали главную страницу, пока что на текущий момент у нас здесь нет ничего. Давайте чинить конкретный вариант. Опять же, он описан в документации. Мы идем в консоль нашего сайта, а если быть точным, мы можем сразу перейти в раздел «Виджеты». Здесь в виджетах у нас все разбито на две части. Слева у нас находятся сами виджеты. Мы видим, что их здесь достаточно много. Какие-то виджеты у нас доступны из коробки WordPress, а какие-то виджеты предлагает сама тема. И мы с вами уже видели некий primary sidebar. В области, когда мы настраивали сайт, видели вот этот header write виджетерия. Но здесь мы видим еще 4 виджета для футера. Сегодня мы не будем их трогать, но по сути они позволяют воссоздать вот такую структуру в подвале. И мы видим здесь также 4 э, виджета для, для главной страницы. Пойдем с самого первого. В э, базовое пространство для э, главной страницы мы перетащим так называемый «news-блок». Здесь мы можем настроить, какие категории должны отображаться в этом блоке. Пускай они будут по умолчанию все. И после обновления главной страницы мы видим, что вот, в общем-то, у нас уже похоже на то, что мы видели на демо. 5 первых, собственно, у нас их всего сейчас пять элементов у нас отображаются. И достаточно симпатично они выглядят. Пойдем дальше. У нас здесь есть еще несколько областей. Средняя область – Front Page Middle Widget area. Сюда мы добавим то, что называется слайдером. Здесь мы тоже можем выбрать категорию, сказать, сколько постов мы хотим использовать, ну и так далее. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть сейчас. И вот у нас слайдер. Мы можем его листать. В одну область можем разное количество виджетов добавлять. Добавим сюда еще категории «News». И, допустим, скажем, пускай это будет категория «Бизнес», так и назовем. Допустим, «Новости бизнеса». Здесь два варианта отображения, может быть, и количество статей мы тоже можем выбирать и варьировать. Сохраняем. Смотрим, как это будет выглядеть теперь. Соответственно, у нас сейчас недостаточно новостей. У нас, если бы было их здесь больше, то выглядело бы примерно так же. Да, сейчас у нас их просто две. То же самое еще раз добавим. Еще раз тот же самый виджет в эту же самую область. Но скажем, что теперь это будет отдых. Но с layout 2... И другой вариант отображения у нас здесь теперь присутствует. Ну, в целом здесь выглядело по-другому. А, возможно, эту штуку мы перенесем куда-то в другое место. Ну, допустим, вот сюда. А здесь мы попробуем еще Latest News, последние новости. Допустим, новости отдыха. И скажем, что пускай это будет из отдыха. Здесь тоже есть два варианта отображения. Посмотрим первый из них. Крупные картинки, в принципе, хорошо, но мы хотим воспроизвести как в демо-материале. Выбираем второй вариант лайаута, обновляем главную страничку и видим, что здесь теперь 4 достаточно мелкие новости. Но тоже вопрос, какой вариант нас больше устраивает. Он пока что не очень похож на тот, который мы видели здесь, но мы можем его до настроить. Здесь есть также настройка который говорит о том, сколько слов у нас отображается рядом со статьей. И здесь мы видим, что нисколько вообще. Поэтому мы можем сказать, что 0. Сохраняем. Обновим нашу историю. И вот она уже похожа на ту, что было в демо-материале. Ну и блок снизу, у него тоже может быть название. Лаут, наверное, мы поменяем на 1. Ну, и, допустим, это будут последние или свежие новости. И в данном случае, пускай будут все категории. Мы сохраним. Посмотрим, как это будет выглядеть. Один вариант. Layout 2. Сохраним. Смотрим, выглядит совсем иначе. Но в целом можно оставить и так, но давайте попробуем все-таки что-то другое. Этот э, блок мы удалим и воспользуемся другим. Здесь есть э, тоже latest news из э, темы, из самой. Есть э, свежие новости, которые э, есть в э, самом WordPress. В данном случае это э, история от темы, пришедшие Свежие новости. Второй вариант. Сохранить. Обновить. Так, у нас в два столбца, но мы можем сказать, что нам нужен один, либо четыре. В целом, как раз, наверное, четыре варианта нам нужен был. То есть все достаточно гибко, мы можем всем этим управлять. Uh, layout, давайте все-таки один попробуем. Да. Да, теперь это похоже на... Тот вариант, который мы с вами видели. У нас осталась область с боку, которая сейчас еще ничем не занята. Здесь у нас тоже различные виджеты присутствуют. Давайте парочку из них добавим. Соответственно, это область, которая называется у нас Front Page Middle Right Area. Самая, которая сбоку. Первый блок мы туда, который добавим, будет называться MPTapped. Мы можем сказать, какое количество чего нам там нужно. Сохраним. Сюда же добавим недавние записи. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит на нашем сайте. Естественно, здесь у нас такие, такая переключалка. Комментариев у нас пока что нету наши свежие записи, ну и так далее. Какие-либо еще виджеты сюда мы с вами можем добавить. В целом наш сайтик готов. То есть мы можем продолжать над ним работать еще очень и очень долго, пока нас не устроит конечный результат. Но из того, что мне пока что действительно не нравится, это то, что у нас пока что немножко кривое меню. Давайте этот момент поправим. Для этого мы пойдем в... Мой сайт меню. По умолчанию меню генерируется на лету. У нас на самом деле никакого меню нету. Нам нужно его создать. Я скажу, что мне нужно так называемое main меню, мое основное меню. Я нажимаю на кнопочку создать меню. И здесь дальше я уже должен его наполнять. Для наполнения я использую блок слева. Говорю, мне нужно главное и блок. Добавляю их. Меняю местами. Говорю, что это меню, которое я сейчас создаю. Оно должно быть в какой-то конкретной области. У меня на сайте их 4. Соответственно, основное меню – это то самое, куда сейчас пункты меню добавляются. Топ-меню – это полоска, которая была сверху с датой и текущими новостями. Мы ее убрали. Но теоретически мы туда тоже можем добавить меню. Мы можем добавить меню-футер и некое социальное а, с... меню с социальными ссылками. Если мы тут добавляем YouTube, Facebook и так далее ссылки, то они автоматически трансформируются в иконки. Меня интересует праймер меню. После чего я хочу всю эту историю сохранить. Вернемся на сайт. И вот уже меню, которое меня вполне устраивает. Для дальнейшей работы, конечно, имеет смысл повозиться немножко, что-то понастраивать и так далее. Более подробно с тем, что позволяет WordPress, какие есть настройки в самом сайте, какие есть нюансы по работе со страницами, с записями, с рубриками, с плагинами, с темами и многим-многим другим, я предлагаю вам посмотреть мой видеокурс, который называется «Создание сайтов без программирования на WordPress». И там можно узнать очень много интересного, научиться создавать сайты, разного уровня сложности. От каких-то блоговых историй, сайтов портфолио, сайтов визиток, до полноценных интернет-магазинов с онлайн-оплатой и так далее. На этом все. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. Я веб-разработчик и иногда вот балуюсь созданием таких вот простеньких сайтов на WordPress. Вообще, программирую на JavaScript. У меня есть отдельный канал по веб-разработке. Он именной по имени Михаила Непомнящий. Его легко найти в сети. Ну, а в данном случае мы с вами посмотрели, как сделать быстренько сайт, в том числе даже и бесплатно, используя WordPress и бесплатную тему к нему. Тем много, сайты могут выглядеть очень по-разному, мы посмотрели базовый вариант использования. Надеюсь, видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой другой YouTube канал, если вам интересна моя разработка. И до новых встреч в следующих видео, пока!